лофтовых светильников розеток веркель да веркель мы туда хотели не да что-то керамический веркель мы туда хотели открытую проводку которую вот здесь не проиллюстрируешь на 3d ну, да то есть но ну, она будет открытая проводка поскольку это строение все деревянное то есть это абсолютно реальное строение вот в продолжении к тому вот утопическому проекту это вот то что сейчас строится так, именно про а, реальность. У меня есть дизайн-проекта. меня, допустим, весьма весь у меня на знакомых помочь там, построить и кафе про дизайн-проект. В общем, ей сделали дизайн-проект, там одни картинки. Одни сноски, я бы сказала. Там вот, технической документации вообще нет. То есть дизайн, он совокупность вот, визуализации и технического, какого-то умозаключения, да? Вот, а там вообще то пустота. Вода. На вот, что, нет, нет, нет, очень хороший вопрос. Спасибо вам за него. Вас как зовут? Евгений. Евгений, Евгений. Зайдите на сайт. Вот у меня редкость увидеть картинки. И сегодня я по просьбе многих, даже моих коллег, убрала всю эту вот техническую информацию, поскольку вы первый, кто заинтересовался вот в не таком, не при не такого не рода, не рода общении да, но это настолько глобальная вещь. Ну да, то есть вы оставили, вот там у них было кафе, то есть кафе это коммерция, то есть если я когда зашел, то я сразу перечеркнул половину. Потому что, потому что это теория. То есть это а, вот у них была столешница, допустим, вот пищу, да. где кушать, да, то есть люди будут заходить, и у них скрашенной стеной. Ну как это? Нереально, это, да. То есть это вообще ни, ни, ни разу не практично. То есть если кофе прольют завтра, его прольют уже завтра, да? Нет, вот Тебе прикрашивают всю стену. Ты не подойдешь завтра. Нет, час, но это так, даже да? по нормам не проходит. То есть ну, там и, должна это, быть, и, там должен быть херамокранит. Это просто, просто... нереально. И э, там какую-то мебель, какая-то была индивидуальная, заказанная. То есть, если стул завтра сломаешь, тебе нужно будет, ты не поставишь, если тебе табуретку, да? Вот, нужен унифицированный какой-то стул. А да, там дизайнерский стул появился, который вообще не в тему оказался, не, не в практику, скажем так. Согласна так. ты, ты, ты стул, а на ты не поставишь табуретку. Вот это вот. вот. Вот там просто... Но это не удивительно, я хочу сказать в защиту саратовских дизайнеров архитекторов, что у нас такое не проходит. То есть мы привыкли и с нас требуют наши же заказчики, поскольку вы все знаете, что Саратов это большая деревня, если бытовым языком говорить, да, все друг друга знают, все через пятое лицо, родственники и знакомые и так далее. На реальном примере расскажу, у меня моя даже подруга делала ремонт кафе. И я не успевала, поскольку мы с ней делали уже какие-то рестораны, кафе, переключила ее на свою приятельницу-однокурсницу. Она работает в Москве. И вот когда моя подруга после моего проекта получила тот проект, и когда строители взяли его в руки, вот там они ничего не смогли сделать, потому что там были сплошные сноски. Проконсультироваться с конструктором, эти размеры и так далее у смежников дали к электрику. То есть там были сплошные отсылки и вот то, о чем вы говорите. У нас в Саратове нереально сдавать такой проект. Нет, вот прошлый мастер-класс, как раз там были, вот мы как раз и говорили о стадиях проектирования, вот то, о чем вы говорите, может быть, это был вообще форескиз, там, может быть, не подразумевалась рабочая документация, потому что мы работаем по разного рода пакету документации, он имеет разную стоимость, рабочую стоимость, то есть, вот, возможно. Но я не удивлюсь, если, может быть, это делал студент, ну, к примеру, он не знаком, он с нормами то есть значит может быть это был непрофессиональный архитектор дизайнер тут уж прав тут уже заказчик ну может быть ошибся может быть ему просто по-дружески нарисовали картинку образ этого кафе вот. Собрали, как... А раз содрали, я обычно поражаюсь, потому что, ну, если ты любитель, заказчик, и если, тем более, общественное что-то ты строишь, ну, ты должен понимать, что э, дизайнер это, ну, как вот в стадии проектирования, мы говорили, где-то там затесалась ценность, поскольку все-таки сегодня тема про ценность. А мы уходим вообще в другие темы. Ну, неважно, мы же э, э, как бы говорим о том, что нас интересует. Получается, что э, э, не получается сдать этот проект вот в каком-то картиночном виде. Не, не, а, то есть человек-заказчик, он должен хотя бы взять с собой человека, который э, знаком с этим, чтобы он ему подсказал, я не знаю. Ну, в общем, он же больше не обратится к этому дизайнеру, архитектору никогда. Э, у нас это закон. То есть, либо ты нормальный пакет документации готовишь, если там подразумевается авторский надзор, то ты ведешь его, и проект воплощается в жизнь в том виде, в каком вот он нарисован. Обычно то, что нарисовано, оно гораздо проще выглядит, чем то, что воссоздается в реальности. Поэтому, вообще удивительно, но просто а что нельзя было этого человека, архитектора, может он там дорисовал бы вам, доделал, почему вы, на себя вы зачем взяли эту ответственность, как бы... Я взял, я, я, я прямо с человеком работаю, то есть я сказал, что здесь ошибка, здесь передел, здесь передел, здесь передел. Здесь передел. В итоге, как бы получилось то, что люди нежные в основном, да, а когда ты прямо не говоришь человеку, что тут неправильно, да, то есть, ты уходишь а, с клиентом вот, противоречие. То есть, ты должен рядом с ним идти, а ты, а ты, ага. а ты поперек. Получается, он тебе как бы хотел у тебя помощи, а ты, получается, ему сначала врагом быть, стал. А ты, да, врагом стал. Вот. И якобы И хотел, хотел помочь. помочь. То есть, доброе дело. Сделать. А в итоге получается, ты э, его визуализацию всю сбил, и придется переделать. Конечно. Вот. Ну, доделать, переделывать. В данном случае, видимо, переделать, потому что ну как и бы на лицо ошибки. Да, да, да. Я поэтому хотел так. с вами, если у вас есть, то, там, более. Вот в данном случае э, чертежей их априори здесь не присутствует. Потому что вот как раз поговорим о чем-то эфемерном. Вот оцени. Ну что это? То есть это нельзя пощупать, нельзя ну, потрогать. Можно, там сидит в локации, что можно да. Пощупить, ценность материала, в данном случае ценность общения, то есть мы говорим о чем-то вот таком, понимаете, я с удовольствием рассказываю, потому что у меня наоборот, меня все время упрекают в том, что э, вот как раз я создаю колоссальную, ну, мы, команда, потому что я это вообще, уже один ты не работаешь, мы работаем командой, скажем так, редко получается работать одному, э, что мы создаем конкуренцию ненужную, вот выделывая это все, вычерчивая и давая чет, четкие чертежи, то есть Обычно стараются уйти от этого, ну либо может быть у нас заказчик не готов оплачивать этот пакет документации. Вот мы на свой страх и риск все время выполняем эту всю, эти все чертежи, потому что мне кажется гораздо проще сделать грамотно с привязками и так далее. Я всегда говорю так, то, что написано пером, не вырубишь топором, гораздо проще потом, приехав на стройку, сравнить с эскизом, и в 99% случаев строители и заказчики оказываются неправы. То есть тебе говорят, там звонят и говорят, ой, тут такой кошмар вообще построили, когда заказчик появляется там раз в две недели или раз в месяц на стройке, и бригада же работает, если это коттедж, в разных местах все растет одновременно. И я уже не реагирую, раньше начинал нервничать, то есть там бежать, надо проверять. Сейчас как бы, я абсолютно спокойно приезжаю с папкой, или сейчас даже папку уже мы не печатаем. Сейчас все у нас с собой, все в памяти, открыл, проверил. И просто люди по сей день не умеют читать чертежи. Я вам больше скажу, заказчик не видит смысла в этих чертежах, потому что уровень строителей настолько низок. Я ни в коем случае не хочу никого обидеть, но, к сожалению, вот, если сейчас весь процесс рассматривать, ну вот у меня всегда порядка восьми объектов. Это очень тяжело работа, это все, и, наверное, только на одном-двух профессиональные строители. В остальных случаях тут важно все. Если люди уже в возрасте, вот мы со Владимиром тоже сейчас наблюдаем этот объект, Ямайку, там, значит, прекрасные строители, 10 лет назад я их знала как самых лучших, и потом мы так пропали друг от друга, потому что даже в Саратове мы успеваем теряться. У нас очень много строителей, дизайнеров, это очень хорошо, то есть... Общаешься по желанию, по возможностям. И, в общем, я 10 лет не видела этих строителей. Они начали, мой объект, они вообще, вот они начали жаловаться. Поскольку мы очень хорошо знаем, они говорят, это что, завалило нас вот такими стопками каких-то бумаг? Это нам что, ночами, как домашнее задание, что ли, разбирать? Нам так не надо. Приезжай, нарисуй нам стенку и скажи, куда розетка. Понимаете, люди по старинке привыкли вот так делать, не хотят многие. И ты начинаешь вот тоже в конфронтации делать этот объект. Это очень тяжелый объект, потому что я очень устал. Результат там хороший, э, в принципе, потому что все качественно, все ровно, нет никаких отклонений, люди стараются, но им тяжело, потому что там уже вот возраст Игрался, человек уже неинтересный, человек в уже там энное количество лет, и он уже ну, на закате, то есть ему не интересен этот дизайн, потому что дизайнерские квартиры, дизайнерские объекты, рестораны и так далее, это нечто другое. А, ну вот, нет у меня сейчас да, визуализационного ряда конкретно, да, могу только на словах, ну, например, вот сейчас делаем фитнес-парк э, «Сокол». А, прям очень радостно что там десятки лет стояла стоял этот комплекс советского периода может кто-то помнит на горе вот на второй дачной mm -hmm. все ходили туда многие, бассейн и так далее наконец-то нашлись люди которые взялись за реконструкцию этого комплекса там сейчас прекрасно функционирует фитнес-парк и мы уже вот полгода всей семьей муж ребенок я ходим туда там абсолютно все новое мы наша команда лично пристроили там 400 квадратных метров стеклянного пространства никто не был нет соку, соку, который... профилакторий. профилакторий санаторий профилакторий, соку. да я к чему вот возвожу этот разговор про ценность то есть взялись люди которые тринулись они взяли этот комплекс сейчас сейчас в разработку и думали что они Сами сейчас все это построят. Начали вот на этом как раз на зоне, внутри вот этих советского периода зданиях, ну, обычных, как бы, Облицованных камнем, крымским, вот этим, похожим на туф. Ну, бежевый камень, обычные вот эти здания безликие. Но там работает что? Там работает, как в нашем в Саратове, природа. То есть там горы, воздух, вот эти монотонные, протяженные, у них своя прелесть, она уже сложилась, структуру этого комплекса. И, в общем, появились люди, которые решили во главе этого комплекса. Они думают: сейчас мы все это построим. Раз, взялись, ошиблись, что-то не то, два строят, перестраивают, строят, перестраивают, без дизайнеров. Потом вот они попробовали, работали с дизайнером, с нами с первыми, и мы на финише вот этой постройки всего лишь 400 метров, там тысячи метров разработки еще и внутри, и номера, и снаружи, то есть там все нужно реконструировать, потому что все в упадочном состоянии, как и в большинстве такого рода сооружений. И о, о, самой хорошей наградой была, была фраза, что, слушайте, ну надо же! Сколько вы нам ну, сколько ошибок то меньше а? первый раз вот, оказывается можно строить и не перестраивать. Вот, то есть там были чертежи, и э, люди, которые даже не умели строить, ну, э, мы им объяснили, ну, то есть прекрасно, вот, человек понял суть, вот то, о чем вы говорите, там уже, потому что мы знакомы со да, СНИПами, с, с нормами, если мы не знакомы, мы, к, к счастью, вот, э, однокурсники тут присутствуют тоже, мы э, общаемся, у нас есть у кого спросить, просто даже, вот, проконсультироваться, просто в такой профессиональной атмосфере, и сразу, если, чтобы не, не залазить на... На 12 часов эти ГОСТы и СНИПы суть просто уловить, и все это знаешь. Вот типа как про плитку вы говорите. То есть, ну, забыл дизайнер, ну, допустим. А может быть, визуализаторщик не знал, э, там, вообще он ему не обязан это знать, что ему там плитку надо нарисовать. Он покрасил стену образно. Вот. И, э, получается, и, в общем, начали, не получилось внутри, они начали э, э, хозяева этого комплекса строить снаружи. Присылают домик двускатный. Типа как вот то сооружение готическое я вам сейчас показывает. Говорит, сейчас мы построим вот тут летнее кафе, его построить быстрее, чем заходить вовнутрь и переделывать ресторан. Значит, нужно все сносить. Раньше была другая технология, там технолог... технология приготовления пищи, цехов. Она как бы сейчас совершенно другая, другие нормы, то есть это надо все сносить, перестроить. Это очень затратно и очень многовременно. И люди решили, что сейчас они, ага, вот эту вот территорию застроят объемами, возможно, это будет удобнее и быстрее. И счастье, что вот прям радостно, что уже сам начинаешь болеть душой, что есть объекты, которые, за которые ты берешься ради того, что это зарплата. Все мы люди, мы за свой труд должны получать зарплату, а есть объекты, как вот этот Сокол, я там жила рядом, у меня там, я не знаю, в том банкетном зале, вообще, в 2003 году у нас вообще с мужем свадьба там была, то есть я вообще люблю этот комплекс, и в том, в каком он сейчас состоянии, мне как бы, я уже сама, я говорю, слушайте, а давайте, ну, соберемся, то есть я прям инициирую, Абсолютно, то есть меня особо там ну, не притягивают за уши, скажем так. То есть я сама проявляю инициативу, мне хочется поучаствовать. И поскольку видны плоды, и вместе, и те люди, которые э, тоже присутствуют при э, разработке именно концепции, реконструкции этого комплекса. Потому что не все так просто. Вот просто человек приехал, он не, ну, не знает, с чего начать. Нужно перестраивать все. И, в общем, в итоге он согласился. Что вместо вот этой шашлычницы, я сейчас покажу, у меня картиночка даже есть, что мы сейчас будем, начали строить, уже две стены возведено за три дня. Завтра вот едем колонны привязывать, потому что по чертежам непонятно опять, хотя там все по чертежам, ну, ногами надо обязательно. А банкетный зал они все-таки отказались от будут, будут, будут Сейчас банкетный зал, под ним ресторан Параллельно Реконструировать будут Но сейчас начинается летний сезон А у них уже стоит уличный бассейн А к уличному бассейну Нужно какое-то питание Люди хотят прикусить, попить И к фитнес-парку нужно где-то поесть А это все не функционирует То есть неправильный начало с конца Скажем так И все, и Уже как бы процесс он заставляет действовать иначе сейчас долистаем эту картинку тут это все личные проекты мы как бы это тут есть что посмотреть что, что обсудить это все ой вообще как бы презентации по почте не имеем как сказать это солянка такая личная на сайте. Не все объекты, этот мастер-класс, он нигде не транслируется. Это закрытая информация, понимаете? То есть я и так очень осторожно, без имен, без фамилий, очень корректно пытаюсь какую-то информацию вынести. И дай бог, чтобы это как-то ну, лишнего не сказать. Поэтому, ну, нежелательно. Все, много есть на сайте, Вы, в личном, может быть, в каком-то общении, я, может быть, в следующий раз, я не знаю, в общем, я могу так вот показать, но презентацию, простите. В общем, вот это вот сооружение, летнее кафе. Вместо домика с узкатной крышей мы предложили вот такое вот кафе. По крайней мере, но ну, это на скорую руку, ну, как бы быстро, за неделю. По крайней мере, это сооружение вот к тем прямым, зданием сталинского периода, ну, на мой взгляд, это напоминает вот какие-то магазины, то есть хотя бы это органично станет на территорию зеленой зоны. И самое главное, и люди, как хозяева этого, как сказать, руководители этого комплекса, они согласились, что да, что-то они замахнулись на зеленую зону, когда ее, это преимущество, это ценность данного комплекса, ее нельзя трогать. Но вот это вот максимум, в общем, что мы строим, и все. И мы, согласно нашей вот приблизительной схеме концептуальной, мы входим вовнутрь и продолжаем делать банкетный зал, зал ресторан и так далее. Потому что, видите, люди страха хватил, то есть они побоялись, они начали делать номера сейчас, опять без дизайнера, потому что все бюджет, во всем бюджет это, это труд. Он сэкономит. Они сэкономит. Есть... не могут, вот и они они не могут строить даже, то есть они у них не получается. Каждый день параллельно сыпятся еще вопросы по номерам и так далее, то есть по Вайберу приходят фотографии, а как же тут вот делать, если ну дверь входа в номер, и дверь входа в санузел, а это все какие-то вот эти вот системы, которые не снести, они вот ну, без, то есть дверь в дверь, что делать? Сносить нельзя, там часть несущих стен, то есть это серьезная такая задача, то есть если ты хочешь, то есть всегда говорят, что проще построить с чистого листа, нежели вот это, в общем, это катастрофа. В общем, наша работа и трудная и опасна, и интересна, и цена, хорошо. Вот, так что вот давайте дальше по... Вот, вот реальные абсолютно сейчас классические жизненные интерьеры. Это вот эм, забыла совершенно сказать про, э, про наших заказчиков. Прям тенденция. У которых семейные есть заказчики, да, и заказчики, которые живут, ну, там, муж с женой или инди вообще индивидуальным образом. И у них абсолютно разные изначально даже по стилям предпочтения. И разные абсолютно... То, что ценно для одинокого человека не имеет ценности для семейного я к чему что вот э, семейные люди чаще выбирают что-то более домашние какие-то стили, этнические эко-стили, классические а вот э, одиночки люди хай-тек минимализм вот что-то вот такое вот, э, скандинавские то есть вот это вот это обычный коттеджик в юбилейном э, классический мансарда вот, вот абсолютно вот как бы с, ну с листа Текущие проекты. Это вот следом квартира. В, в, в, в, то есть подборка чисто текущих проектов. Mm -hmm. И по каждому есть много чего интересного рассказать. Просто вот именно то, что вы задали. Ну, сегодня не техническая ну, тема. Вот, а, вот это да, вас да, вполне, ближе, да? Ближе к практике, ближе. Вот это вообще наша тема, ближе к практике, но да. у нас заявлена тема это аксиология, поэтому мне хотелось вот с вами уйти. Это я вообще с удовольствием, это я все знаю, люблю и, и расскажу. Это, это, это люди действительно там студенты, они э, хотя бы им ближе к реальности подвести как за руку, вот так вот. Потому что я не так в институте слушаю какую-то моду. Там вода, вода, что-то там ему рассказывают, непонятно, непонятно. Нет, нет ничего, То есть, для чего можно дотронуться, их не, не показывают. Ну, мне кажется, у нас сегодня далеко от научной тематики. Вот студенты, сидя здесь, я как бы немножко познакомилась с тем, что такой лекционный материал, да, Термины, термины, и все так непонятно завуалировано, чтобы не разобраться к зачету, чтобы, по крайней мере, увлечь. Вот, а здесь, наоборот, мы ну, как бы это, более так, простым. Приземленно. приземленно, приземленно, да. Вот, так что, ну, вот здесь.